Приветствую вас, любители рукоделия! Продолжаем готовиться к Новому году. Сегодня свяжем вот такую чудесную снежинку, а после обработаем ее клеем ПВА для придания формы. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 7 воздушных петель. Замыкаем первую и последнюю петли в кольцо соединительной петлей. Приступаем к первому ряду. Набираем 3 петли подъема. В серединку кольца вяжем 2 столбика с одним накидом. Три воздушных. Три столбика с накидом в кольцо. Три воздушных. Три столбика с накидом. 3 воздушных, всего нужно связать 6 элементов по 3 столбика и 6 арочек по 3 воздушных. Когда связано 3 последних столбика ряда, набираем 3 воздушных петли, это последняя арочка, привязываем ее соединительной петлей к 3 воздушной петле подъема. Получилось 6 направляющих для 6 лучиков снежинки. Чтобы начать второй ряд, нужно сместить петли подъема. Для этого мы провяжем соединительную петлю над первым столбиком после трех воздушных. Соединительную петлю над вторым столбиком. И соединительную петлю в первую воздушную петлю арочки. теперь начинаем второй ряд Три петли подъема под арочку два столбика с одним накидом 5 воздушных И под эту же арочку три столбика с одним накидом. Это первый элемент. Для перехода вяжем воздушную и под вторую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 5 воздушных и еще 3 столбика с одним накидом под эту же арочку. Второй элемент тоже готов. Одна воздушная для перехода. Под третью арочку три столбика с одним накидом. 5 воздушных. Три столбика с одним накидом. По такой же схеме обвязываем три оставшихся лучика. Все шесть элементов связаны. После шестого лучика вяжем одну воздушную петлю перехода и привязываем ее соединительной петлей к третьей воздушной петле подъема. Теперь снова сместим петли подъема. Соединительная в первый столбик, Соединительная во второй столбик третий ряд три воздушных петли два столбика с одним накидом. Три воздушных. Еще три столбика с одним накидом. Пять воздушных. Три столбика с одним накидом. Три воздушных. Три столбика с одним накидом. Всю эту конструкцию мы связали под первую арочку. 3 столбика, 3 воздушных, 3 столбика, 5 воздушных, 3 столбика, 3 воздушных и 3 столбика. Привязываем последний столбик элемента к воздушной петле перехода с соединительной петлей. Переходим ко второму лучику. Три столбика с накидом. Три воздушных. Три столбика с накидом. Пять воздушных, три столбика с накидом, три воздушных, три столбика с накидом. Соединительная петля под воздушную предыдущего ряда. Также обвязываем оставшиеся 4 лепестка. Я связала все 6 элементов. Вяжем соединительную петлю под воздушную. И еще одну соединительную с третьей воздушной петлей подъема. Приступаем к последнему четвертому ряду. Здесь уже без смещения. Одна воздушная петля подъема. Над двумя следующими столбиками вяжем два столбика без накида. Над арочкой из трех воздушных провяжем пять столбиков без накида. Над тремя столбиками три столбика без накида. В большую арочку из пяти воздушных вяжем два столбика без накида. Затем набираем 4 воздушных и замыкаем их в пико, то есть первую и четвертую петли связываем соединительной петлей. Еще 2 столбика без накида под арочку и вяжем вершину лучика. Для этого набираем 3 воздушных, 2 столбика с двумя накидами, 3 воздушных для возврата вниз, 2 столбика без накида под арочку, Четыре воздушных петли замыкаем в пико и еще два столбика под эту же арочку. Таким образом мы обвязали вершину лучика. Продолжаем обвязывать элемент. Над тремя столбиками вяжем 3 столбика без накида. Над арочкой из трех воздушных вяжем 5 столбиков без накида. Над оставшимися тремя столбиками еще 3 столбика без накида. В этом ряду переходов нет. Сразу начинаем обвязывать второй элемент по такой же схеме. Давайте покажу еще раз. Три столбика без накида над тремя столбиками. Пять столбиков без накида под арочку. Три столбика без накида над тремя столбиками. Вяжем вершину. Два столбика без накида под арочку. Пико из четырех воздушных. Два столбика без накида. Три воздушных. Два столбика с двумя накидами. Три воздушных два столбика без накида. Пику из четырех два столбика без накида.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 Когда все готово, последний столбик без накида связываем с петлей подъема этого ряда соединительной петлей. Обрезаем ниточку и затягиваем узелок. Осталось спрятать хвостик нити в вязании и придать снежинке твердую форму. Делать это буду неразбавленным универсальным клеем ПВА. Наливаем небольшое количество в стакан. Сворачиваем нашу снежинку. И хорошенько вымачиваем. Отжимаем излишки клея. Раскладываем снежинку на доске, обернутой пищевой пленкой. Хорошо разравниваем каждый элемент и оставляем до полного высыхания. Спасибо, что смотрели! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии.